друзья с вами на связи александр потапов я сейчас <coughs> поясню некоторые вещи для новичка смотрите так, так. Так. смотрите вот это вы и например э вы зарегистрировались в бизнес э 0 так 0 2 давайте так, 0 2 января 2021 года вы приобрели продукцию на 40 баллов то есть вы активны до следующей даты 0 2 февраля 21 года начинаете вы подписывать людей например сюда подписали на 40 баллов вам влево сюда поднимается 40 баллов. Вправо подписали человека. Он купил, например, продукцию на 80 баллов. Вам в правую сторону сюда поднялось 80 баллов. Так строите структуру. Люди покупают продукцию с баллами. И баллы вы накапливаете. Смотрите. У нас платежная неделя идет с ницы по пятницу например берем неделю у нас получается понедельник так третье воскресенье 2 суббота 1 пятница да? вот у нас платежная неделя происходит с 0 1 0 1 по Ноль седьмое, ноль, первое. И всю неделю, которую вы получаете баллы от нижестоящих людей, они у вас здесь накапливаются. Если вы не бинарно квалифицированы, если у вас нету, вы еще никого не подписали, то баллы, которые накопятся, например, 40 баллов слева, 80 справа они у вас сгорят за неделю, если вы не бинарно квалифицированы. Что такое бинарно квалифицировано? Вот смотрите. Бинарная квалификация. Это когда у вас, вы на 40 баллов активны, вы подписались да, 2 числа, например, и у вас, есть один партнер слева, ваш лично, и один справа, который на 40 баллов приобрел продукцию. Вот за эту неделю, когда вы, например, вот сделали вы эту неделю, вот, два человека подписали, то вот эти баллы 40 на 80, они у вас не сгорают, они у вас остаются и накапливаются целый месяц. Следующая неделя, вот смотрите, у нас... 0 8 0 1 по 14 0 1 все что здесь накопится у вас баллы слева справа накопится вот, например э, бинарная квалификация позволяет вам зарабатывать 10 процентов со слабой ветки вот Первая неделя прошла, вот смотрите, вот первая неделя, вот. вот с 0,1 по 0,7. И у вас вот в данном случае вот эта картинка, 40 баллов слева, вот 40 баллов слева и 80 справа, у вас списывается, получается слева 40 баллов одинаково. Слева и справа списываются меньшее количество баллов. Вот у вас было 80 с правой стороны, у вас списываются тоже 40. В остатке 40. На эту неделю у вас с левой стороны 0, а справа 40 баллов перешло. И вам 40% от 40 баллов, вот, вот этих, вам начислятся... Вот давайте напишу вот здесь, чтобы вам было понятно. 4 доллара за эту неделю по бинару. На следующую неделю вы бинарно квалифицированные тоже на месяц, до 2 февраля. Вот вы, если в эту неделю все э, в первую подписали, вы активные, два человека подписали, вы активны. На вторую неделю вы тоже работаете, ваши люди подписывают своих людей уже здесь, своих. И товарооборот у вас накопилось, например, с левой стороны у вас накопилось 200 баллов. Плюсом было 0, накопилось здесь 200, стало, а здесь было 40 и приплюсовалось, например, тоже 200 баллов у вас. У вас стало здесь 240. Неделя закончилась. Смотрите, вот в эту неделю вы бинарно квалифицированы, вы накапливаете баллы от всех нижестоящих, которые покупают. Кто-то на 40 баллов, кто-то на 80 купил и так далее. И в эту неделю, вот смотрите, 200 баллов слева, 200 баллов справа. У вас 200 минусуется со слабой ветки и минусуется 200 с этой стороны одинаково. 40 у вас в остатке, с правой стороны получается. И вам начисляется... 200 баллов, 10 процентов это составит 20 долларов вам начислится в эту неделю вам начислится 20 долларов. Следующая неделя у нас получается с 15.01 по 21.01 платежная неделя. В эту неделю весь товарооборот, который проходит у вас Слева, справа, здесь люди покупают, кто-то активно делает, кто-то клиентов делает. И у вас накопилось, например, здесь с левой стороны 1000 баллов, здесь было 40, и у вас накопилось здесь 500 баллов, например. Стало у вас 540 с правой стороны, вот 540, а слева 1000 баллов. И неделя закончилась. У вас... Со слабой ветки, мы помним, выплачивается бинарная квалификация 540 баллов, а со слабой ветки у нас 10% начисляется в бинар. Это будет 54 доллара. То есть в эту неделю мы заработаем 50, 54 доллара. Здесь 540 минусуется, вот здесь справа. И здесь 540 минусуется. И на следующую неделю с 1540 до 460 переходит баллов на следующей неделе с левой стороны. Вот здесь вот. Смотрите, это минусуется все. И у вас с левой стороны будет 460 баллов. 460 баллов. А справа у вас будет 0. Здесь вот справа будет у вас 0. Четвертая неделя. Да? Работаем. Команда растет у вас. Это у нас будет уже первое по... 26 или сколько по 28 0 у вас структура сделала товарооборот например 1500 слева и 1500 давайте слева 1000, 1000 баллов пускай будет 1000 баллов чтобы проще считать 1000 плюс было на этой деле 460 это 1460 стало а справа, например, у вас товарооборот стал 1500. Здесь правая команда сделала товарооборот на 1500 баллов. Здесь 1500. У вас за эту неделю минусуется 1460. В меньшей ноге слабая нога. 1460. Чтобы вы понимали визуально все. 1460. Вот здесь 1460, 1460 это меньше, а 1500 больше. То есть с 1460, а это уже у нас, когда у вас больше тысячи, это ранг директор. Вот на эту неделю вы сделали ранг директор. И ранг директор уже выплачивается не 10, а 12%. Вот смотрите. 1460. Умножаем на так, 12. 175 долларов вы заработаете вот на этой неделе. 175 долларов. И у вас здесь 1460 минусуется, остается 0. Здесь минусуется тоже 1460. И у вас остается здесь 40 баллов на следующую неделю. Вот, 28 число. А здесь у вас 0. И наступает пятая неделя, вот то, что я говорил, вот вы активный месяц были, да, вот вы активны, и два ваших партнера, которые дают вам бинарную квалификацию. На второй вот этот месяц вам нужно дата вашей активности, вот второе число записывайте, дата активности это дата вашей регистрации. И вам нужно обязательно 2 числа, либо можете раньше сделать 1-го, 30-го числа, 31-го, но не позднее 2-го числа, вам нужно на 40 баллов здесь купить продукцию в своем магазине, чтобы быть активным, например, с, у нас 29-го неделя платежная, 0-1, 29-е, 30-е, 1 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, в эту платежную неделю 0-5, 0-1-е, чтобы быть квалифицированным на бинар и накапливать баллы, вам нужно сделать вот в эту неделю вот активность. Пропишите себе активность. В вашем случае вот мы взяли второе число. Да? Активность второго числа, 2.02 на 40 CV. И ваши вот эти ребята, которые либо третьего они зарегистрировались у них своя дата автошипа Но вам нужно вот в эту неделю, чтобы у вас вы были активны на 40 баллов вот, это вы и два ваших партнера 40 баллов вы 40 баллов вот, 40 баллов и вы тогда накапливаете баллы и собираете бинар многие люди, не бинарно квалифицированные, они вот для примера пишу, в первую неделю вы никого не подписали, вы зашли в бизнес, вы накопили баллы 40 и 80. Вы за них деньги не получается. они у вас сгорают просто. У вас получится 0 долларов, потому что вы не бинарно квалифицированы. В следующую неделю накопили 200 на 240. Они у вас сгорели. Ну, э, то есть за счет ваших вышестоящих у вас будут накапливаться баллы. Но вы деньги не будете зарабатывать. И первая наша задача – это бинарно квалифицироваться и обязательно поддерживать бинар. Вот давайте я вам покажу вживую, как это все работает. Вот в бэк-офисе, смотрите, у вас слева вот на главной страничке отображается информация. Вот активный, да, понедельно, раз, неделя, два, три, крестики горят. То есть это неактивный человек. И вот крестики, утвержденные на бинар, тоже неактивно. Зайдем в другой бэк-офис, посмотрим. Смотрите, здесь активный человек, у него активность есть, он э, в течение недели имеет право накапливать баллы, но они не сохраняются, они сгорают каждую неделю, потому что человек не утвержденный на бинар. А вот есть бэк-офис, смотрите, вот есть бэк-офис, который... Активный, смотрите, и активный сам. 40 баллов, 40, даже вот на 80 баллов. И утвержденный на бинар. У этого человека, смотрите, вот левая и правая сторона, баллы накапливаются и слева, и справа. И идет доход по бинару. Все, что накопится, вот в данном случае слабая, в эту неделю 90 баллов, эта ветка. В данном случае здесь есть 10% со слабой ветки, 9 долларов заработано. Сейчас еще будут подниматься баллы, люди будут делать товарооборот. И в конце недели, в четверг, а в пятницу у нас с утра идет уже начисление, 10% с этой ветки вы накопите. Поэтому важно следить, чтобы быть утвержденным на бинаре. А обязательно, это самая главная первая задача. Потому что весь товарооборот, который делают партнеры, вам нужно, чтобы они здесь накапливались. Если вы не бинарно квалифицированные, Неделю накопились баллы, и они сгорают. Поэтому нужно быть один активный слева, один справа партнер. Если вы не бинарно квалифицированы, у вас будет вот такая ситуация с нулями. Естественно, денег не будет. То есть вы не активны. А вот этот человек даже не сам не активный и бинарный делает. То есть он не в бизнесе. Вот смотрите, видите, вроде баллы накапливаются. Программа показывает, что под тобой сделали вот товарооборот сегодня 140 баллов. А они тебе не накапливаются, потому что ты неактивный. И они не сохранятся на следующий недельный период, потому что вы неактивны. И очень важно, вот еще раз перейду. Сейчас. Смотрите, такой вот момент важный. Ваша задача. Как только вы пришли в бизнес. Вот смотрите. Лево-право. Какая у вас, не знаю, команда нога. Какая личная. Вот вы. Как только вы пришли в бизнес, ваша первая, самая главная задача, ну, естественно, вы на 40 баллов активировались, и ваша задача нужно подписать одного слева, одного справа, чтобы вы в течение месяца здесь накапливали баллы. У вас здесь есть вышестоящие спонсоры, команда, которые э, ставят под вас своих людей сюда, вот сюда. Этот своих людей сюда, этот своих людей сюда. Вот эти ребята начинают строить свой бизнес, подписывать своих людей. Эти своих подписывают. И здесь начинает расти товарооборот вот здесь. И в левую сторону вы накопите, например, за неделю там 500 баллов, условно. Чтобы они не сгорели вот с пятницы по пятницу, вам нужно подписать два человека, одного слева, одного справа, который на 40 баллов. Тогда вот за неделю у вас прошел товарооборот, 500 накопилось. Следующая неделя идет, весь товароборот, который делаете в течение месяца, со 2 января по 2 февраля, вы накапливаете баллы. У вас есть бинарная квалификация. Вот самое главное, пропишите себе большими буквами бинарная квалификация. Квалификация. Это самое главное в нашем бизнесе. Как достигать э, ранга менеджер? Нам нужно накопить 500 баллов, а как их накопить? Нужно бинарно квалифицироваться в первую очередь. Если вы не бинарно квалифицированные, то нужно все делать, чтобы сделать бинарную квалификацию, а затем уже, то есть вы бинарная квалификация, вы накапливаете баллы. Затем, когда вы уже разобрались лучше с бизнесом, вы помогаете своим людям строить бизнес. Ваша команда работает, ваши люди начинают подписывать, идет товарооборот. Вы подписываете своих людей, они своих подписывают, и растет ветка. Здесь вы накапливаете 500 баллов. За, в одну, здесь у вас накоплено будет 500, либо уже там будет 1500, либо 1800 у вас баллов будет. И когда вы в этой ветке 500 сделаете товарооборот, вы будете менеджером. Поэтому, смотрите, прописываю для вас первая активность. Вы должны быть активны. 40 баллов в месяц, 40 CV. В дату вашей автошипы, в данном случае второе число. Второе, второе, квалификация на бинар. Вот она выглядит вот таким образом. Это вы, а это ваши два партнера по 40 баллов. Третье, это вы делаете менеджера. Вот таким образом, как я показал, менеджер. Менеджер. Четвертое. Директор. Директор это 1000 баллов в слабой ветки. Но вот когда вы прошли вот эти три этапа, которые я показал, раз, два, три, то с большой командой, ее просто нужно увеличить, подписать, помочь вашим людям, чтобы ваши люди... И то, ворот, когда у вас будет в одну неделю 1000 баллов здесь слева и 1000 баллов справа, хотя бы по минимуму, то вы директор. Во-первых, у вас э, поездка в Дубай э, от директора выше. И во-вторых, у вас получается с э, бинара у вас будет уже не 10, а 12% и с первой линии вы начнете получать 50% от дохода ваших людей. Со второй линии вы будете получать 10% от бинара. Например, вот ваш человек, которого вы пригласили, он тоже накапливает баллы. Накопил, например, 100 баллов слева и 100 баллов справа за одну неделю. Ваш вот этот человек, ваш человек с первой линии получил 10%. 10% со слабой ветки 100 долларов – это 10 долларов, а вам за то, что вы директор, компания начислит 5 долларов. И так будет каждый месяц вот, 5 долларов. Со второй линии тоже 10%. процентов. Вторая линия – это ваши люди уже пригласили людей. Вот этот человек заработал по бинару 100 долларов, например. Вам компания выплатит 10 долларов. Все, желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить важные вещи. Нажимайте на, на колокольчик. Всем пока-пока. Будьте бинарно квалифицированы.